доброго доброго всем денечка сегодня я к вам с обзором по томатом. из санкт-петербурга ко мне прилетело письмецо от канала давайте дружить огородами хозяйка канала людмила огромное ей спасибо Канал у нее очень интересный. Она такие замечательные обзоры дает по томатам. У нее более 60 сортов томатов. Ну те, которые она в прошлом году сажала. И я эти видео пересмотрела несколько раз. Начала с того, что вот запала на один томат, который мне прям стал интересен. Это золотой петушок. Золотой петушок это. Ну, что-то наподобие банановых ног. Вы знаете, банановые ноги, это такие для консервирования томатики. Очень они кормурожайные. я их сажала. Но по вкусу банановые ноги, ну, скажем так, мне не применулись. И вот я когда увидела золотой петушок у нее теплицы, весь усыпанный желтыми томатиками, шла в полный восток. И вот изначально, правда, я только вот э, обратила внимание на этот томат. А потом дали более. Да там столько всего интересного. Посмотрите, сколько томатов она мне прислала. Что-то 12 сортов, что ли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, 12 сортов. Из огромного количества томатов, которые есть у Людмилы, я сейчас озвучу то, что она мне прислала. Все томаты очень хорошие. И что самое интересное, она, когда делает обзоры, она говорит, сажаю много лет, буду сажать. Вот это меня подкупает человек, который проверял уже все эти томаты на деле не один год. И можно с уверенностью сказать, что томат урожайный. К тому же город Санкт-Петербург, там погода не всегда бывает солнечная такая, не всегда она радует огородников, но тем не менее урожай там замечательный. Ну, давайте начнем с того, что мне прислала Людмила с канала «Давайте дружить огородами». Грязные курти назвали такой интересный, да, темный, это темный томат необычного окраса. Я все картиночки буду показывать тут рядышком, чтобы вы видели. Грязный курти. Отличный, отличный томат, сладкий. Доктор Вичи. Это желтый томат. Я тоже положилась на ее рекомендации и решила, что Доктор Вичи я хочу посадить. Знаменитая клубника Мисс Шлаубах. Это продолговатые такие томаты, малиновые, и очень сладкие. Людмила сказала, что она сажала много раз эту знаменитую клубнику мисс Шлаубах, и никогда в урожайность этот томат не подводил. Заржавевшее сердце Эверетта тоже она порекомендовала из разряда зеленых томатов малахитовая шкатулка я у нее попросила потому как я знаю что зеленые томаты это очень сладкие у меня у самой есть один э, томат свой вот а малахитовая шкатулка зеленая она отрекомендовала что это очень сладкий томат вот. я положилась на ее мнение и решила что мне надо такой томатик вот медвежья лапа очень крупные томаты она сказала, что сажала очень много раз и будет сажать регулярно. Опять же, я положилась на ее мнение. На крупный томат, сладкий, мясистый. Негр Хайна. это темные круглые томаты, прям темные такие. Ну, посадим, узнаем, что будет, интересно. Поцелуй герани – это томаты черри. Но, ну, однако, они очень популярные, но не всегда можно их купить под свою природу, поэтому вот я спросила. Ну, у нее настолько они изобильные, настолько их много на кусту, ну, я прям раззавидовалась, говорю, "Пришлите мне, пожалуйста". Вот. Северное сияние это полосатый томат средний, средних размеров по крупности своей. Но она говорит, что это очень сладкие томаты тюльпан розовый да такой прям перцевидный томат на удивление <laughs> я сама смотрел же такие бывают как будто бы перчиками вот. розовый розовый розовый такой томатик но очень сладкий и мясистый вот она говорит что они даже у них не очень много зернышек там семян вот она всего тут четыре положила Понятно, что очень необычные томаты тайга называется. Они темно-желтые с розовыми такими прожилками внутри в разрезе. Но на удивление, по красоте своей, надо, что это очень сладкие томаты. Людмила, я чуть с некоторым опозданием даю вот свой обзор. Но извиняюсь за то, что я ответила не сразу. Можно сказать только огромное спасибо за тот труд, которым она вот занимается этими томатами. Это очень много, более 60 видов томатов выращивать в Санкт-Петербургской области. Так что, друзья мои, я вам дам ссылку на канал. Заходите, смотрите. Много очень интересной информации у нее. Не только какие у нее виды томаты, как она выращивает делает хорошие обзоры в теплице мне вот очень к душе ее канал это правда она очень общительная очень открытый человек и правда скажу у нее такая очаровательная мама который 91 год я прям в инстаграм когда увидела но ну, я влюбилась в нее сразу дай бог здоровья мамочки людмиле Людмилы, долгие лета ей ну правда очень милый человек Видно такая, добрейшей души. Дай бог здоровья вашей маме, Леточка. Вот. И я еще хочу показать, что мне тут в подарок принесли. Она же сейчас знает, что мы выращиваем что-то. Сорт томата не гретенок, но он очень-очень популярный. Это небольшие томаты, 150 грамм весом. Их можно хорошо на консервирование использовать. Что-то решила посадить. Томатики такие небольшого размера. Дети хорошо кушают. И вот такой мне подарили. Это вообще 25 грамм крошка в ладошку. Это ранний детерминантный сорт черри вот, для открытого грунта и закрытого грунта. Но очень хорошие отзывы вот о, об этом томате. Я очень рада тому, что мой ассортимент томатов пополнился. И я с удовольствием буду сажать в 2022 году томаты от производителя вот это канал давайте дружить огородами есть замечательный канал томат ру это моя землячка Надя Толгата она, она тоже с удовольствием высылает а томаты она мне уже прислала я делала об этом обзор так что у меня уже около 30 сортов томатов если я посажу там по три штуки представляете что будет это уже очень много. А, заходите на канал к этим милым женщинам. Всем я желаю вам здоровья и мир вашему дому.